Теперь диктатура закона и введение. Сразу введение. Мои технологии предназначены для обеспечения национальной валюты. А национальная валюта Российской Федерации ⁇ рубль. Дальше я еще расскажу что это и для чего это нужно. Теперь, э, что это значит? Это значит, что там, где криптовалюта, моего имени не должно быть. Тем более, чтобы использовать мое имя, нужно, нужен документ. Его нет. Даже Никола Тесла не разрешал использовать свое имя. Зато команда «Народная энергетическая компания» готова для создания законных общин и их регистрации в России. Значит, тогда три пункта. Первое. Это, кстати, я уже переслал Александру. Первое. Создать устав акционерного общества. ТЭК. НЭК. На русском языке с расшифровкой. Народная энергетическая компания. Второй пункт. Все акционеры должны, обязаны узаконить себя. Узаконить свой, свой процент. Как это сделать? Соберите копии паспорт, Копия паспорт на одной странице вверху паспорт, внизу почтовый адрес, чтобы было видно, индекс и так далее. И внизу сумма вложений. Александр даст название электронной почте, куда нужно их сбрасывать. После этого он же подготовит а потом настоящие акции. Это потом. Сейчас сначала нужно зарегистрировать сам устав. В этом уставе э, вот не хочется э, рассказывать, чтобы не нажить себе врагов, да, лишний раз. Потому что их и так предостаточно. Я уже говорил слово отжать. Можно приводить много примеров. Самый маленький пример. Люди собрались и начали изготавливать сейфы. И у них было все. И сырье, и секретные элементы для замков, производственные площади, и заказы, как бы покупатели были. В один момент этих людей закрыли в этом цеху и, и не выпускали, пока они не подпишут. Далее все то же самое. Как работали, так работают. Зарплата та же, но они уже не владельцы. Еще раз. Люди сами за свои деньги организовали бизнес. Смотрите, смотрите сюда. План на 7000 лет. Значит, в, это, в уставе у вас будет мой ученик. Потом на его место придет иностранная компания. Именно та компания, которую отжать невозможно. Напрасно это сказал, потому что я хочу это видео выложить на YouTube. Ну, в общем, план такой. Вы все должны себя узаконить на основании действующего законодательства. После этого получить, как у Юницкого, там у него такой бланк есть, что акционеры рассчитывают на прибыль согласно процента вложений. Потом запускаем действующую модель. Значит, вот эти модели, которые в Италии, они не нужны. Можно было, конечно, взять отсюда, привести, включить и показать. Это ничего не даст. Нужно именно вот этот генератор. Сразу три причины. Первое: Эта электростанция сделана за деньги акционеров. На законных основаниях. Опять же, все акционеры должны иметь акции настоящие, напечатанные со всеми нужными атрибутами. Голография и так далее. Третий пункт. Когда будет готово все это, что я сказал? Выставляете вот этот образец. Сейчас я даже расскажу, как он работает. И именно, опять же, в России... Теперь вот еще. Лицензия. Чтобы, чтобы рассказать, что такое лицензия, начнем с того, что происходит на сегодняшний день. И вот еще раз, там кроме Путина никто не работает. Все американское. И Центральный банк тоже. Это Катасонов, профессор экономики, пенсионный фонд электроэнергетик. Что это такое? Этот фонд заставляет купить гособлигации Соединенных Штатов. Вот зачем, да? Там же прибыль полтора процента. Еще приводит э, пример. Норвегия получила 6 процентов. Откуда? Там прибыль 1,5 процента, а кредиты по 5. Все это значит. Кредиты берут по 5 процентов, а покупают э, и акции тоже 1,5 процента. Да, откуда? Теперь э, самая главная фраза Касатонова. Какие-то декорации. Какие-то декорации. Одним там рочерком пера и одним нажатием клавиши центральный банк может уничтожить и промышленность, и сельское хозяйство, и транспорт. А как вы считаете, центральный Одним рочерком пера может уничтожить промышленность. И транспорт. Все. Он еще не сказал а, про... А, а, может... Я скажу. Вооруженные силы России Они зависят от кредита. Аккредитуют их опять американские. Альфа, ВТБ, Сбербанк. Вот для чего нужна лицензия. Когда вы покажете работающую электростанцию, первым, кто должен это увидеть, Шойгу. После чего вы делаете мировым лидером вооруженной силы России. Все. Что это значит? Применили Айкидо. Наше Айкидо. Не дзюдо. Дзюдо это хорошо. Перетащили на свою сторону. А если правильно сделать вот это. К тому же, правильно, что мне интересно, нравится, это электрончик наш, переживал два дня, но я не мог, мог ему позвонить, потому что э, это, тут молнии были целый день, разряды такие, что я все выключил. Потом, когда позвонил, говорю, не переживай, я все знаю, ты же он спалил электронную схему для этого. И любой электрончик начинает уже полностью понимать схему после того, как он спалит и не раз. А теперь что ты делаешь? Теперь я поставил регулятор от 60 Гц до 200. Наконец-то. Отличный человек. Молодец. Кстати, я сейчас... Я еще слушал, там есть... Вот допустим, да, против Александра идет не нужна такая информация Александр тоже изобретатель это он тем более у него есть талант на программы, компьютерной программы. вот к чему я это сказал вот сейчас не, не надо его загружать вот этими тем более там ты видел команду ладно потом покажу Чтобы он сделал сайт на законных основаниях, все должно быть законное. А на самой рекламе будет вот этот аппарат, не итальянский. Сейчас я, вот у меня есть такой. Покажу... Потому что я слушал ну, такие рекламные ролики. Дело в том, чтобы понять, как работает эта система, нужно сначала... Короче, вкратце расскажу. Вот он мотор. Когда люди что-то рассказывают, они тут же говорят, генератор, и вот он что-то дает, как будто он волшебная палочка. Ничего подобного. Здесь все намного проще, так же, как в природе, так же, как в организме. Два мотора, сердце и легкие. Пример, вот э, обычный электрический двигатель. Вот он, мотор. Вот мы его включаем в розетку, да, -э -э трехфазную. И он вот вращает, работает мотор. Далее мы грузим, генератор это нагрузка для двигателя. Так как в нем нет сопротивления, то и нагрузка в сто раз меньше, и выход в сто раз больше. То есть мотор как работает, он так и работает, но уже идет электроэнергия. Вытаскиваем из розетки включаем в генератор. Все, дальше идет регулятор, который он же адъюстер, э, автомат, автоматически регулирует все. Если нагрузка увеличивается, то он увеличивает мощность на магнитном поле. Тем более, э, это, здесь все идет автоматически. Это я что сейчас э, хочу показать. Промышленное производство этих генераторов будет не на постоянных магнитах, а на электромагнитах. Когда электромагнит, тогда отношение киловатт-мощность будет намного больше. И он же автомат, который регулирует все. Кроме того, можно еще добавить систему охлаждения. Так, вот вернемся еще раз. Направлений у этой компании много. Количество акционеров около двух Вот Две тысячи человек одна компания не, понянет, не потянет. Поэтому надо брать второе направление. Какое вида? вот По направлениям. Сто человек, сто человек, сто человек, сто человек, сто человек. Вот так. Это не сейчас. Это я, когда встречусь с Александром, мы с ним обсудим. Но план сейчас такой. Копии паспортов узаконить себя, свой процент, э, устав и сайт. Когда э, вот этот сайт будет готов, тогда уже э, мы будем выставлять. Ну, по плану должно быть в начале июня, ну, можно и так, и в середине ию июня. Это мы откорректируем. И все. Потом останется вот эта вот часть, которую не могут э, решить итальянцы. Ну, это такое решаемое. Теперь... Здесь написано... Швейцария, 2040 год. Значит, э, вот из Швейцарии позвонила Лена, там у них был оползень. И она спросила, ну что? Я говорю, ничего, пока не переживай. На данный момент э, природа показала, предупредила, вот что вот здесь в каких-то местах будет. Не сегодня и не завтра, а в течение десяти лет. А после 10 лет, уже к 2040 году, все старые годы, горы упадут. Это э, от того, что не упадут, ветра не будет, воды не будет. Э, э, вот эти грунтовые воды уйдут совсем в виде наводнения и в виде э, ухода в трещину, испарения. А если воды не будет, значит деревья будут без воды. Начнутся пожары. В общем, э, вот сейчас покажу вот эту штуку. Вот видно, да? Мусор. Это планета на сегодняшний день. Это наш дом. Вот где мы живем. Мусорник. Вот чтобы все это сделать, есть только один вариант. Законы. Узаконить все, чтобы было идеально. Даже устав должен быть написан так, чтобы никакой юрист не мог переставить запятую, местами. Ну, дан, на данный момент, я думаю, что все понятно. Тут есть, допустим, э, там есть вот этот, его не видно, да, э, генератор, это безроторный, без мотора, без ничего он работает, но этот мы сейчас не будем. Сейчас нам нужно привлечь то, что надо. Вот этот. А этот проект универсальный. Его можно увеличивать, как хочешь. Большую мощность, меньшую. И в завершении Самая лучшая икона от Рока Вячеслава. У меня они. У всех у нас. И у итальянцев тоже. Рекомендую у себя дома повесить, осветить. Вот так. Да.